Ну вот, я живая, никакой записи нет. Давайте знакомиться. Многие уже меня знают. Я Петяна Дмитриевна сегодня. Я с вами работаю с Комсомольском на море. Из поселка вещаю. То есть не в самом городе нахожусь. Поэтому. Вот мы сегодня находимся уже в нашей группе «Мастерская успеха». И вот видите, нижнее ни подчеркивание, один. Это наша первая группа, которая здесь на бескорыстной основе обучения проводит. Значит, цель обучения в этой группе состоит в том, чтобы научить вас оформлять хотя бы три социальные сети. Меню в нашей группы, где что можно найти. Много о себе я не буду говорить в вот, графе знакомства. Здесь есть все, познакомитесь. Ведущие мы, Геннадий Палагинкин и я, Татьяна Дмитриева. Мы практически Основатели этого курса обучения. И добро пожаловать к нам на обучение. Лишний раз задавайте вопросы. Не, не сомневайтесь, не переживайте, что вы не получите ответ. Вы всегда получите ответ. И э, все ваши все сомнения будут рассеяны при первом же контакте на личной встрече. Слово Геннадию. Что он еще хочет дополнить? Вот здесь план действий план действий смотрите 10 шагов которые приведут вас к успеху нажимаем на первый шаг вот сегодняшний у нас урок прошел первый шаг смотрите шаг номер один что вы должны сделать у кого нету аккаунта в социальной сети вконтакте вот здесь есть видео как создать аккаунт в социальной сети как оформлять эту страничку? Вот здесь Татьяна написала, если у вас что-то не получается, ребят. Вы можете связаться либо с Татьяной, либо со мной. Сейчас я открою ее бизнес коллекцию и немножко вам про нее расскажу. Все, кто оплатил, вы теперь можете ей пользоваться всю оставшуюся вашу жизнь. Ну вот, к примеру, у меня нажато. Изображение, дизайн и графика. И вот здесь куча всяких разных инструментов высвечиваются. С помощью которых можно оформлять картинки и так далее, и так далее. Это вам в дальнейшем все понадобится. Пригодится, если вы будете серьезно заниматься своим развитием, развитием своего личного бренда. Что такое личный бренд? Личный бренд – это ваше имя. Это вот как, допустим, сибирское здоровье, да? Вот это бренд. Компании, которая занимается выпуском БАДов, продукции, которая помогает людям сберегать здоровье, оздоравливаться, быть красивыми и так далее, и так далее. То есть у них косметика, у них есть спортивное питание и так далее. То есть эта компания, у нее название и бренд они свой развивают. Я тоже сетевик этой компании, но я нигде не говорю, что я работаю в этой компании. Я рассказываю о замечательных продуктах этих, этой компании, но не в плане того, что, из чего они состоят, а в плане того, какие я результаты с помощью этих продуктов получаю. Я говорю, что я Геннадий Половинкин, что я вот взял вот эту баночку, пью эти, вот эти штучки, каждый день там по две штучки, да, и вот получил какие-то результаты через месяц. А через полгода еще лучше результаты стали. То есть люди увидят меня, мои результаты, они ко мне проникнутся доверием, и мой личный бренд от этого только выиграет. А вот в данном случае «Сибирское здоровье» чем для меня является? Она является для меня, эта компания, инструментом. А продукция ее является материалом. Мы, вот, Допустим, строим мы забор, да? чем мы его строим мы берем материалы то есть допустим рейки там штакетники гвозди берем и молоток и прибиваем да? так вот компания это инструмент этот молоток а вот ее продукция это это и прожилы и штакетник и гвозди только мы должны научиться этим молотком забивать правильно гвозди в процессе выполнения вот этих всех шагов, у вас сложится уже начальное, так сказать, понятие, что такое личный бренд, как его, с помощью каких инструментов его нужно продвигать и развивать. Как вы видите, ребята, обучение у нас действительно практическое, с демонстрацией экрана. И я вас всех приглашаю, присоединяйтесь к нашей школе, и будет у вас результат.